Добро пожаловать, ребята, на четвертый этап Формула-1 на Гран-при Азербайджана. Что же, неделю не выходили видосы, опять же, есть информация, почему не выходили в группе ВКонтакте. Если вы еще до сих пор не вступили, советую вступить, так как скоро на канале готовится нас анонс. Но об этом чуть позже. Итак, Баку, с прошлого сезона я знаю, что здесь большой износ резины, особенно на задних колесах, из-за того, что асфальт... Идет у нас городской именно, они а специально все-таки. Поэтому я пытался в утром в секторе сначала пройти на медиуме, но потом я увидел результаты, то что я буду 15 стартовать, и поэтому решил проехать на софте. Все-таки в прошлом сезоне, даже несмотря на то, что мы стартовали на софте, мы смогли прийти аж пятыми на Торророса, который еще в тот момент не обновлялась даже. Сейчас же у нас Феррари, чуть меньше износ у нас, но при этом у нас неплохая скорость напрямую за счет хорошего двигателя и также модификации на снижение лобового сопротивления, конечно не такая скорость как у Торнороса, поскольку у Торнороса она будет намного выше чем у нас. В поворотах особенно выше, поскольку у них все-таки прокачанная аэродинамика. Но надо постараться навязать им борьбу. Плюс второе место на стартовой решетке, что уже очень и очень неплохо. Впереди нас будет стартовать Албан, и надо постараться ему сразу же навязать борьбу. Поскольку, если я не навяжу ее, то он просто уедет, и уже к третьему кругу он точно будет в 2-3 секундах. И, соответственно, я никак не смогу уже побороться за первое место, если только у нас что-то не случится на трассе. Леклер достаточно плохо пульсировался, аж в пятом только, хотя в этот раз не было по сути той самой симуляции третьего сегмента, когда я вылетал во втором и Тор стартовал где-то в середине вообще первой десятки, если там не в конце. Но все равно даже без этой симуляции Леклер проехал плохо. Стратегию мне изначально там предлагали что в один песок альтернативная была в два пистопа, но для меня альтернативно это была не вариант. Это стратегия, только один пистоп, поскольку на двух пистопах мы будем очень сильно и сильно проигрывать. Переходим к старту. Газ на красного я неплохо срываюсь с места. Также неплохо срывается и Албан. И по итогу к первому повороту мы подъезжаем поодиночке. Позади нас начинается небольшая борьба. Перес вышел у нас на третью позицию. Также позади Фетель пытался отыграть эту позицию. Но у него ничего не вышло. С Пересом, кстати, будет также связана одна интересная история здесь в Баку, которая меня заставила призадуматься, а как это вообще в принципе произошло. Но вернемся к старту. Феттель уже воюет у нас с Леклером за четвертую позицию. Проиграл он третью позицию по отношению к Пересу. И Гасли также позади начинает прорыв. Контакт между Альфой и Мерседесом. Напрямую у нас Феттель пытался отыграться по отношению к клетке. Но опять же на прямой у Трос есть. Преимущество неплохое, даже при том, что Леклер ошибся на торможении. К концу первого круга меня уже все-таки догнали позади идущий Леклер и Перес. Пытались меня атаковать на старт-финишной прямой, но мне повезло, они меня не смогли атаковать. Да и к тому же они начали уже проходить бок о бок первый поворот. И за счет этого я пытался, конечно же, оторваться, но ничего не выходил. Леклер же пытался поравняться со мной уже во втором повороте. У него, опять же, ничего не вышло, и я смог кое-как еще отбиться. Но, конечно же, ненадолго. Леклер смог со мной поравняться во втором секторе, и мы подъезжаем к самому узкому месту в календаре Формулы-1. Бок о бок начинаем подъезжать, никто не хочет нас здесь уступать. По итогу у меня была самая выигрышная траектория, Леклер же, по сути, сам себя загнал в стенку. Мог он притормозить, конечно, он получил не самые большие повреждения в плане переднего антикрыла. Позади Перес в него также въехал и повредил переднее себе антикрыло. Но почему-то Перес решил остаться на трассе, а Литлер ушел на пидстоп и по итогу у него теперь будет стратегия в два питстопа Феттель смог отвоевать свою третью позицию себе обратно. Позади также и Мерседес уже начал с Гасли отвоевывать эту позицию у Переса, поскольку он начинал очень много терять в поворотах. А как мы знаем, по прошлому сезону, опять же, в боку за Роса, то данное повреждение достаточно сильно играет роль, поскольку в первом сезоне мы не могли прям конкурировать хорошо с Racing Point, но за счет этого я смог тогда отыграть позицию у Переса и финишировать на пятом месте. Но вернемся к борьбе. Льюис прошел все-таки Перес еще в первом повороте. У Гасли было возможность открытия крыла на второй прямой, чем он, собственно, и воспользовался. Смог поравняться с ним в середине уже прямой, и в третьем повороте бок о бок они начинают входить, и по итогу Гасли смог опередить Переса, хотя тот почти был близок к тому, чтобы въехать в стенку. Но теперь самый интересный момент, Перес заезжает на поребрик, и его просто разворачивает мгновенно. Я вообще не понял, как это произошло. Конечно, да, возможно, его занесло из-за того, что он заехал на этот поребрик, но проколов точно нету, поскольку дальше он поехал спокойно. Но опять же, со стороны это очень странно смотрелось, будто его ударили в левое заднее колесо, и его из-за этого развернуло как раз. В итоге он окончательно поломался перед ней крово, но, благо, все-таки был нужно уже заезжать ему на пидстоп, поэтому он не сильно много-то и потерял. После своего пидстопа я потихоньку начинал уже отыгрывать позиции, также недалеко от меня еще был и Леклер, поэтому надо было с этим тоже быть аккуратнее. Но меня успокаивало то, что он был на двух пидстопах, поэтому даже если он у меня пройдет, я смогу отыграть это все дело, ну и надеяться, то, что он меня не, смог, не сможет догнать уже после своего второго пидстопа. Напрямую еще до зоны ДРС даже прохожу оба болида медленных в виде дживинация и кубиц и устремляюсь вперед за предыдущими болидами и потихоньку уже там начинали кто заезжать на пистоп, кого я еще смог обойти и потихоньку-потихоньку я прорывался на свою вторую позицию. Феттель вышел впереди меня после своего пистопа из-за того, что я замешкался опять же за медленными болидами и по итогу мне надо было все это дело нагонять. С Рено я расправился за два круга, с Рикердом на старт-финишной прямой и с хюлькинбергом также на старт-финишной прямой и уже даже перед самими пистопами успел его обогнать, использовав Дресс и слипстрим, тем самым приблизившись к паре предыдущей в виде Строла и фезоля которые также потихоньку-потихоньку боролись и за счет этого я все-таки смог потихоньку-потихоньку нагонять Фетеля. Собственно Строл снова атакует Фетеля впереди. И бок о бок они начинают уже проходить третий поворот, в котором уже Строл выходит победителем, и к четвертому повороту он выходит на третью позицию. Тем самым он замедлил Фетеля, тем самым я смог уже подъехать как можно близко к Фетелю и спокойно его опередить без каких-либо, опять же, проблем. И без каких-либо проблем я смог и оторваться от него. Но после этого я просто катался в тайм-атак режиме, и уже к концу гонки потихоньку шины начинали сдавать. У Феттеля же были в этом плане лучшие дела, и он смог меня догнать. И по итогу у нас началась борьба за вторую позицию под конец гонки. Про первую уже никто не думал, поскольку есть только албом сойдет. Ну и я решил, то, что, ну, почему бы Феттеля не пускать вперед на старт-финишной прямой перед зоной детекции ДРС. И тем самым спокойно возвращать себе свою вторую позицию. И после этого спокойно сдерживать Феттеля опять же позади. Провернул я это дважды. На 25-м кругу я также провернул это. Также я надеялся, то, что Гасли за счет этого сможет подъехать к Феттелю и сможет его атаковать и пройти. Тем самым мы смогли бы оформить какой-никакой дубль на подиуме. Второе-третье место пусть, но это второе-третье место опять же. Причем, в конце 25-го круга была идеальная ситуация, у Феттеля не было ДРС, у Гасли был ДРС, плюс слепстрим от Феттеля, но почему-то обойти он все равно его не смог, к сожалению. Но последнем кругу я не стал уже пропускать Феттеля, поскольку это не имело никакого значения, он меня все равно бы не догнал на этой прямой под обогащенной смесью и обгонным режимом, даже бы если бы со слепстримом и ДРС. У Рэдбула нет пока что такой скорости хорошей на прямой, как у нас, либо же у Торророса. Хотя довольно странно, поскольку Red Bull все-таки прокачивает болит свой в плане аэродинамики, и почему у них еще не сделаны модификации на снижение лобового сопротивления, тоже ну, есть такие вопросы. Двигатели не прокачивают, но вот снижения лобового сопротивления пока что нет. Ну, по крайней мере, нам это на руку, потому что пока что надо как-то начать хоть как-то бороться с Торо поскольку в данный момент мы с ними еще не можем так хорошо конкурировать. На поворотах в прямых, да, мы уже можем на прямых более-менее с ними бороться. Но опять же, у торо -Роса пока что нету конкурентов в поворотах. Ну, более-менее может быть Red Bull, но не более. На прямых все-таки Red Bull будет уступать. Ну ладно, перейдем к подиуму. Албан у нас лидировал от и до на этапе. Смог завоевать свою первую победу пока что за торо -Роса. Посмотрим, сможет ли он продолжить в том же темпе. За мной второе место. И Себастьян Федаль смог финишировать на позиции. По сути у нас первая тройка никак не поменялась со старта. Феттель старался выйти на вторую позицию, но ничего у него, к счастью, для меня не вышло. Но посмотрим, как пойдет все-таки дальше у Рэдбула, и может быть в скором времени мы увидим уже и Рэдбул, который будет бороться за первую позицию. У в данный момент дела плохи, седьмое и девятое место, и что-то мне пока подсказывает, что в середине сезона Мерседес будет уже где-то во второй десятке в начале ее, если они продолжат также не апгрейдить свой болит, Поскольку в данный момент Mercedes никак не улучшает свой болид. И соответственно у них никак не улучшается скорость на трассах. У Макларена также постепенно они улучшают свой болит. Хотя казалось бы они там вроде уже третий по характеристикам. Но как-то все равно болит у них не едет должным образом. У Росикпоинт тоже все более-менее. Перед, конечно, в начале гонки пытался показать то, что они что-то могут на своем болиде. Также Строл против Феттеля, Но по итогу... У Переса случилась непонятная ситуация с разворотом. Наверное, как-нибудь Эриксон его ударил. Ну и устроил также за счет стратегии, он не смог хорошо так отыграться. Как обычно, новый контракт у нас. Я пытаюсь сделать такой же контракт, как у меня и был. Но, соответственно, ожидаемые позиции чуть-чуть я понизил. И при этом даже при 13-й квалификационной позиции и при 10 позиции в гонке мой контракт приняли. Хотя, по идее, у нас может быть спокойно позиции уже в топ-5. Ну, конечно, на квалификациях топ-10 я бы оставил бы, но в гонке мы все-таки приезжаем стабильно в топ-5. Пока что самая худшая позиция у нас на четырех этапах была четвертое место в Китае. И то из-за того, что мне немножко не повезло с Максом Ферстаппиным. По модификациям беру три модификации в аэродинамике и на оставшиеся ресурсы беру снижение износа двигателя, поскольку уже в Баку у нас двигатель износился на 56%, что очень и очень плохо, это значит, что нам придется все равно брать один двигатель лишний, если даже не два двигателя. Так что как-то так, ребят. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, вступайте в руку ВКонтакте. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока, и удачи вам.